Леонардо Ди Каприо вернулся к работе с режиссером Мартином Скорсезе в первом полученном кадре из готовящегося к выходу на экраны по-настоящему эпического фильма «Убийцы лунного цветка». Изображение из «Убийцы лунного цветка» открывает новый фильм с участием Леонардо Ди Каприо. Пробудив отголоски своего великолепного гангстерского кино с выходом на экраны фильма «Ирландец», Мартин Скорсезе в этот раз направил свое внимание на жанр вестерна с адаптацией научно-популярного бестселлера Дэвида Гранна. Книга «Гранна. Убийцы лунного цветка» исследует серию трагических событий в 1920 году, когда несколько богатых представителей индейского племени Осейджей были убиты после того, как под их землями в Оклахоме обнаружили нефть. Среди прочего, в книге подробно рассказывается о первых днях существования ФБР, когда новая на тот момент правоохранительная организация расследовала убийства. В экранизации романа от Скорсезе Ди Каприо играет Эрнеста Букхарта, племянника нефтяного магната Вильяма Хейла, которого сыграет Роберт Де Ниро. Актер Джесси Племон сыграет в фильме Тома Уайта, одного из следователей ФБР, посланного раскрыть загадочное убийство членов племени Осейджей. Ди Каприо, который играет племянника Де Ниро в фильме Скорсезе, является поистине монументальным событием, так как оба актера стали ассоциироваться с фильмами Скорсезе на протяжении последних лет. При этом они раньше никогда не снимались вместе у Скорсезе. Конечно, раньше им доводилось сниматься вместе в таких фильмах, как «Жизнь этого парня» 1993 года и «Комната Марвина» 1996 года. Довольно примечательно, что Ди Каприо выбрал играть персонаж Букхарта, одного из отрицательных персонажей, хотя он был утвержден играть главного агента ФБР, роль которой теперь досталась Джесси Племонсу. На самом деле решение Ди Каприо сменить роль могло возникнуть из-за нежелания студии Paramount вкладывать все деньги в проект что заставило Скорсезе искать софинансирование в другом месте. Скорсезе, конечно, снял ирландца на Netflix с бюджетом, который превышал 200 миллионов долларов, но в конечном итоге наладил контакт Apple TV Plus для съемок «Убийцы лунного цветка», который по сообщениям выделил бюджет на съемки в 200 миллионов долларов. Тот факт, что Скорсезе на позднем этапе своей карьеры способен получить 200 миллионов долларов бюджета на такие масштабные проекты, как «Ирландец» и убийцы лунного цветка», в действительности свидетельствует о закрепившейся за ним репутации одного из величайших режиссеров Голливуда. Естественно, участие Ди Каприо в фильме является плюсом, так как он остается одной из немногих по-настоящему прибыльных звезд мирового класса. Такое историческое событие, как сотрудничество Ди Каприо и Данира, несомненно, станет одной из главных причин сбора кассы после выхода фильма на экраны. После успеха ирландца, есть все основания полагать, что «Убийца лунного цветка» станет еще одним шедевром от Мартина Скорсезе. Действительно, сюжет фильма звучит очень выразительно, и кажется, что качество фильма станет возвращением к эпическим вестернам прошлого, тем, что, несомненно, должно понравиться поклонникам творчества режиссера. А на сегодня это все новости о предстоящем фильме Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка». Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры из мира кино.